Приветствую всех из Финляндии! Хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и предстоящим Рождеством. В будущем году хочу пожелать вам здоровья, любви, удачи, счастья, всего, чего вы сами себе пожелаете. Будущий год планируется быть так же продуктивной, как и предыдущий. Я буду снимать, продолжать видео и делиться с вами информацией о строительстве и тому подобного, либо своим опытом, либо какими-то навыками. Также будут появляться новые товары и инструменты у нас в интернет-магазине. Будет большое количество разнообразного, есть ну, определенные направления, которых нет еще в России вообще. То есть будут стараться продвигать это, привозить на российский рынок. Сейчас хочу сделать небольшое объявление. Это я 3-4 числа хочу разыграть аккумуляторный степлер от компании Rapid. Среди подписчиков, кто подписан на меня более чем полгода. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, вам нужно написать комментарий «С Новым годом!» под этим видео. Среди тех, кто я увижу, что вы подписчики являетесь более чем полгода, будет проведен розыгрыш данного степлера. Всем удачи! С Новым годом!